Здравствуйте, друзья! С вами Алексей Марков. Вы смотрите «Литературную дуэль» на канале «Русский мир». И сегодня тема выпуска выглядит как вопрос. Может ли каждый стать писателем? Были бы Пушкин и Маяковский популярными блогерами в наше время? Это второй вопрос дополнение к первому. И в нашей дуэли участвуют два спикера. Поэт и писатель, автор книги «Лекции по искусству. Страшные сказки» Дмитрий Макаров и российский историк, писатель, москвовед, публицист, журналист Павел Гнилорыбов. Единственный в мире вуз, насколько мы знаем, где раскрывает таланты, формируют мастерство прозаиков, поэтов и драматургов, это литературный институт, который находится в России. Может быть, это неправда, расскажет. Означает ли это, что у российской литературы больше шансов на дальнейшее развитие? Мне нравится этот вопрос. Хороший. Кто может стать настоящим писателем и обязательно ли современному автору быть популярным блогером, вот литературная дуэль ответит на все эти вопросы, мы надеемся. Первый вопрос, давайте, даже не вопрос, давайте определимся с терминами. Да, как да, каждый из вас понимает, кто такой писатель и с чем его едят? Я считаю, что писатель это человек который не вступил в союз писателей ради корочки ради каких-то домов санаториев то есть не и не учился в этом смысле, самом, да, и да. не учился в лит институте это все-таки человек который может собрать какое-то сообщество своих поклонников который своим словом, словом громом чем угодно ведет за собой хотя бы пары тысяч человек, и э, сейчас, конечно, очень сильно упростились очень многие инструменты, но, мне кажется, соцсети немножко лукавы, и по-прежнему, чтобы стать э, писателем, нужно шлифовать себя, э, шлифовать, добывать тот самый грамм радио. Э, и э, действительно не все это так просто, как э, может показаться. Павел, одним предложением можно писатель — это как бы вы это сформулировали? Писатель — это человек, который жгет сердца. Ха. Как он их жгет? Э, Другой не... вопрос. Другой вопрос, да. В каком Д... направлении? Я думаю, что все намного проще. И вообще не нужно никаких здесь ограничений. Сегодня в нашем мире писателей много. И вообще немножко писателей, может быть абсолютно каждый человек. Это в сущности профессиональный навык писать, уметь выражать свои мысли в письменной форме навык спортивного характера, то есть его можно совершенствовать и нужно. И отчасти, в какой-то мере, писатель может быть любой человек. Это абсолютно точно. И посмотрите, сегодня, когда люди стали жить намного дольше, говорить о том, что у них одна профессия или одно призвание вообще не приходится. Да. Посмотрите на всех этих голливудских актеров. Среди них очень многие на старости лет написали 3, 4, 5 романов. А кто-то и по молодости, а кто-то по молодости. Поэтому да. тут, как говорится, это такая стадия, да, из нее, кстати, можно выйти, можно стать мертвым поэтом или мертвым писателем при жизни, таких примеров мы знаем немало, вспомните Артюра Рэмбо, который после 20 лет перестал писать, умер в 30, и за последние 10 лет вообще не писал ни строчки, или Дмитрий Борисович а Водейников. Что ну, что случилось? Он расстался с Верленом и, и все, уехал да? в Африку, да, Ему потерял ногу и потерял, видимо, желание писать. Да, Если Дмитрий Водинников. Было. Дмитрий Борисович Водинников, выдающийся современный поэт. Король Король поэтов, поэтов да. Десять лет не писал стихи, говорил на всех встречах, кстати. Да, что он мертвый поэт, а тут раз, и Кольта Ру опубликовала фантастический цикл его поэзии, называется «После перерыва». И особенно потрясающее стихотворение вне цикла, оно завершает, его всем советую прочитать. Вот и наметилась у нас дуэль, писателем может стать каждый, вам кажется, что все-таки это... Потому да. что, действительно, поэт в России больше, чем поэт, и писатель uh -huh. больше, чем писатель э, в России. Это, начиная с конца XVIII века, человек, который ведет за собой людей э, в первую очередь. Неважно, ведет ли он в бездну, ведет ли 40 лет через пустыню, либо ведет, не знаю, к озеру Светлояр. Uh -huh. Но э, самое главное, это человек с позицией, это не графоман. Графоманом может стать каждый. О, Здесь давайте, про... Абсолютно... секундочку. у меня вопрос. Согрошусь. Конец XVIII века был очень давно. Uh, сейчас век 21. Вы правда считаете, что до сих пор любой uh, серьезный писатель он обязательно должен вести за собой, uh, вести за собой народы? И кто из современных uh, русских писателей больше чем, больше, чем писатель, да, и ведет кого-то по пустыне, uh, кроме своей жены? Кстати, друзья, вот uh, Павел Гни Гнилорыбов, писатель, написано. Ну, вам составляли справку. Ну, вот я <lacht> да? за задой, <Elden Guardian> <laughs> в каком-то <collapses> урбанистическом смысле... А, ну, не народы, но... Часть, это, народа, часть или народа? Часть народов. да. Ну, Павел это да, да. видимо, водит экскурсии. Uh, не обязательно, минимум. но и в смысле этическом, и в других смыслах есть люди, которые ориентируются на того человека, которого они читают, слушают. То есть на вас? Uh, uh, да. Так, расскажите, uh, вот. куда вы ведете свою пасту? Мы вас потом а тоже я... смотрим, спросим, Дмитрий. Я веду свою пасту к тем нравственным идеалом, которые выработал наша литература за два-два с половиной столетия. Кто-то может считать, что они поистрепались, кто-то mm. может считать, что вон их с корабля современности, что писатель не должен себя нагружать какой-то моральной функцией либо дисфункцией, но, тем не менее, человек – это мыслящий тростник по Оренбургу, и все мы нагружены этим с того момента, когда взяли в руки перо, клавиатуру, что угодно. А вы не нагружены, получается? Я, нет, нет, нет, я, наверное, тоже нагружен. Я, никак не, я не могу, в отличие от Павла, отвечать за все 250 лет русской литературы и как-то обобщать их в едином, э, в едином таком э, слове пастыря. Да? Но вы же чей-то наследник? Возможно, Литер... я чей-то наследник, вполне возможно, хотя бы я лишен этого наследства, кто знает. Вот. Uh -huh. Но мне нравится, что вы привели в пример Оренбурга, который сам как тростник uh -huh. под ветром истории качался то в одну, то в другую сторону. Нет, я считаю, что писатель в первую очередь ответственен перед собой перед своим э, ближним э, кругом. Миром. Или да. внутренним. Миром? Ну, ближним миром, я бы сказал. Э, Дмитрий, это... вот вы говорите, что внутренний... Как вы это понимаете? Ближний, ближний, ближний мир, мир, да, когда то ближний круг. Дело в том, что внутренний мир ⁇ это вообще такая немножко заезженная метафора, этот образ, вот это, что там это за внутренний мир. А, я как... В общем, человек, стоящий на материалистических позициях, так. что, вопреки э, расхожим убеждениям, никак не отрицает духовности, да? ибо просто я вижу первооснову ее в, в, общем, в, в материи. Так вот, я предполагаю, что самое важное для человека – это его среда. И это, конечно, семья, это близкие люди, это люди, которых мы как бы заработали за время своей, своего формирования. Я правильно понимаю, писатель пишет для своей семьи? Писатель пишет для, в первую очередь для людей, которые его понимают, читают, которые готовы его воспринимать, эту, этот открытый для его текстов. И я хочу сказать просто здесь важную вещь. Так. Мы, конечно, можно писать в 15 лет, в 20 лет, но... В какой-то момент мы все равно мы, мы пишем тем, что мы накопили. И для тех людей, которых мы заработали за эту, за эту свою жизнь. У кого-то этот круг небольшой, у кого-то он очень большой. К вопросу о благосфере, да, например. У кого-то там тысяч подписчиков на фейсбуке, или 10, или 50. Это люди, которых мы в каком-то смысле заработали. Мы пишем для них. Это наш э, ближний круг, круг подальше там, и так далее. И это наши в каком-то смысле... Для каждого писателя этот круг это их его м, люди, которые оценивают то, что написал, дают ответную реакцию и несут это дальше. Ну, вот на второй вопрос. Вы бы как ответили? Был бы Пушкин, Есенин и Ильи Маяковский популярными блогерами в наше время? Я не знаю, были бы они популярными, но то, что они были бы блогерами, это точно. Ну, блогер, вообще слово такое очень, уже немножко. Мы должны сегодня э, поделить, наверное, это слово. Мы, оно оно как-то устарело уже. Как да? это а, писатель в, в формате импровизации? Да, что-то который... в этом духе, да. Ну, то есть, понимаете, например, с Инстаграм, э, со своей культурой. Мы должны это четко понимать, что это целая культура. Это миллиарды людей, которые в это вовлечены. И есть э, Facebook, например, всемирный, который похож на Одноклассники. И российский, который э, имеет свою структуру свою тусовку своих свое общее какое-то направленность люди которые ж, живут в facebook они они там не просто выходят в сеть чтобы полайкать чьи-то фотографии в facebook люди живут и это особый совершенно поэтому Посты в Фейсбуке и тексты, которые в Фейсбуке появляются. Кстати, посты или посты? Думаю, что это... Думаю, посты, конечно. Да. Посты, да. А, но, по, то есть посты в Фейсбуке, они заряжены в высокой мере социальной ответственностью тех, кто их пишет. Обратите Павел, внимание. а не кажется ли вам, что это мелковато? Жечь сердца людей через Facebook, Instagram или даже не Это только... Это всего лишь инструменты, которые да? нам даны для того, чтобы просвещать наших сирых и убогих читателей. Отвечая на ваш вопрос, Пушкин, наверное, все-таки в 2020 году не ушел бы из журнала. Это был бы очень хлесткий, очень извительный на язык человек, но который все-таки бы писал большие такие серьезные посты. Маяковский мне видится немножко более таким авангардным последователем Инстаграма. Много ярких красок, много вывесок железа и жести, коротких подписей под ними. Вот в таком формате он бы, наверное, творил. А Есенин, наверное, был бы звездой Одноклассников или сайта стихи.ру и вот ежедневно бы там что-нибудь выкладывал и получал миллионы классов вот простого нашего народа, Но каждый бы на своей платформе был бы абсолютной рок-звездой. Мне кажется, что Есенин был бы абсолютно кросс-культурен и кросс-платформенен, как бы сказали да. как бы маркетологи бы, да, сказали, потому что он абсолютно народный автор, часто халтуривший, но порой выдававший абсолютно блистательные вещи. Я думаю, что он бы абсолютно был бы везде, и в Инстаграме, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, абсолютно везде. Я думаю, что его бы бесконечно разбирали, на, разбирали мемы. на мемы. И более того, я думаю, что если бы он захотел, например, поискать свои тексты в сети, он бы увидел огромное количество своих текстов искаженными, с ошибками перепечатанными или неправильно процитированными с, под чужими еще и фамилией, ко всему прочему. Интересно. То есть, абсолютно народный да. такой автор. А Пушкин, я думаю, занимался бы более... Я согласен по поводу того, чтобы он писал лонгриды. Я не уверен насчет там light journal. Я думаю, он бы, конечно, в фейсбуке находился бы, потому что там его основная аудитория, думающая, Или телеграм-канал был бы уже. Может быть, да, даже скорее, да, скорее в телеграме. Едкие эпиграммы, а, наверное, вот. туда бы выхлестывались. Но он бы, он из тех авторов просто, который писал бы... Мы просто Пушкина немножко понимаем в контексте советского литературоведения. И так. мы не совсем до конца его... Он, Намного менее либерал, чем нам бы хотелось, либерально настроенным людям, и намного э, более осторожный человек, чем его, э, так сказать, принято представлять. Да. Поэтому я думаю, что он, конечно, писал бы в формате а вот, не знаю, Александр Баунов, может быть, что-то такое. То есть э, довольно длинно, довольно, очень, очень насыщенно, содержательно, остроумно. Но при этом, вполне возможно, под каким то псевдонимом запускал в свет острые политические эпиграммы, которые бы читал актер по Ефремов Под женским псевдонимом Может, и, по, может и под женским, да Ну, в принципе, мы все большие фигуры дербаним под себя У нас и Маяковский был бы либералом, был бы социалистом и... И Маяковский был бы рэпером, mm -hmm. это понятно уже делали, кстати, очень многие проекты да. под Маяковского как раз. Я представляю Ваунова, который сегодня просыпается и обнаруживает вот эту маску из фильма «Бакенбарды» Юрия Мамина, который поэтому преследует всю жизнь. Но да, действительно, эти люди, скорее всего, были бы именно кроссплатформенные. И так как они чувствовали свою публику, они бы перескакивали вот с одной иглы приложения на другую. Кто из них был бы тиктокером? Oh, oh. Это вопрос. А мархаям? А, а, Марка возможно а... Такой пример вам, друзья Я э, актер, но у меня есть первое образование филологическое Даже до этого, я помню, как что вы, начитавшись Не скопали Не скопал, да э, Но потом все-таки я выправился и пошел на актерское и на режиссерское Но до этого, я помню, начитавшись э, Гарри Гаррисона угу. что Прекрасный фантаст, да. остальная да. крыса, кажется да. Бил Герой Галактики угу. Редко кто это читает, но мне досталось вот именно это Я сел и написал При этом мне э, пришлось у кого-то из соседей занять печатную машинку на печатной машинке но ну, листов 5 или 6 вот что-то похожее на билл герой галактики угу. там был другой герой происходили с ним какие-то ужасные события довольно веселые как мне казалось я писатель да это пока лежит у меня дома и почти никто этого не видел вы знаете если вы думаете что здесь в этом потрясающем книжном магазине где представлен я не знаю Десятки тысяч наименований сегодня. Весь цвет. А, весь, да, что все эти книги, от того, что они находятся под, что они напечатаны и что они под яркими обложками продаются за деньги, что они все высокого класса, так я вас хочу разочаровать, это не так. Подождите, я-то считаю, что то, что я написал, это высокого так класса. Это говорит просто... о, так это говорит о том, что у вас э, в любом случае есть э, шанс быть прочитанным и э, быть любимым каким-то каким читателем, каким-то кругом читателей. Найдите свой ближний круг, заработайте его. Наверняка он уже есть. Почитайте роман маме, она всегда скажет правду, скажет, что вы гений. Или наоборот. Ну или наоборот. Да, а в итоге книжку я написал, но она не художественная. Замечательно. Да. Обратите внимание, что мы сегодня живем вообще в эпоху нонфикшена. Да. Но и, кстати говоря, возвращаясь к тем великим людям, которых мы упоминали перед этим, они же нонфикшену отдали дань. Ого-го, мы просто забываем о том, что Пушкин, например, был, бл был блестящим журналистом, а Маяковский отдал годы рекламе. рекламе. Годы рекламе и годы э, политической пропаганде. Поэтому, когда мы говорим о э, этих людях, мы просто об этом забываем, потому что мы не до конца понимаем э, формат. Для Пушкина было важным высказываться, и для него были все форматы открытые в то, того времени. Да. Э, обратите внимание, что мы можем точно сказать, да, что это стихи, это все жанры прозы и драматургия, э, драматургия но это и... Конечно, эпистолярный жанр, в котором все они выражались, просто на самом высоком уровне. Это и докладные записки, это тоже отдельный жанр, и многие люди, многие выдающиеся писатели в этом жанре поработали, вот. и много-много другого. И, конечно, журналистика. Журналистика 19 века, в ней отметились Пушкин. Крылов был блистательный журналист, блистательный просто. И э, никто из них ни, ни, никогда не говорил, я пишу только для вечности. Ничего подобного. Да какая вечность? Сколько было в 1820-х годов э, образованной публики, которая вообще читала в России? тысячи человек это. на всю Россию. Ну, это может быть преум... преуменьшенная, За, преуменьшенная. сильное преуменьшение, да. но мы говорим о 2-5%. Население страны, которая, я сейчас боюсь ошибиться, но при Екатерине второй население выросло до 30 миллионов человек. Вот, соответственно, ну, я думаю, при Александре оно было не сильно больше. Ну, читайте. То есть выросло до 70 миллионов человек. Ну, действительно, кто-то читал... Фадея Булгарина читали. Фадея Булгарин менее популярный читали, автор, чем Пушкин. Да. более полный. Комарова читали, mm -hmm. тем более. Да. Mm -hmm. а, вспомните тот момент, так, когда тоже Белинского и Гоголя <с, с Базара понесут. Я бы не считал вас писателем. В, так вы же не читали. В, в значении 21 века. Так. А, точнее, я бы не, не считал вас писателем в значении 20 века, но в значении 21 века, да. Потому что мы сейчас живем пока еще преломленные цифры и аналоговой книгой и чтобы издаться и попасть вот сюда нужно может быть, чуть больше усилий приложить. Опять же, я повторюсь и полностью согласен с предыдущим оратором, что не все это качественно и все это заслуживает здесь стоять. Но, тем не менее, да, действительно, в двадцать 21 веке у вас есть десятки инструментов для того, чтобы стать, по крайней мере, публицистом. Но мы, но мы про инструменты все говорим, а критерии это. Вот я писатель, это чего это? Из чего он состоит? Что это поменялось? Боюсь, что Или все то же Критерий самое? это читатель. Вот это, по большому счету, единственный, единственный критерий. Если можно издаться как угодно, можно на самом деле заплатить денег и быть опубликованным и продаваться в доме книги, да, и так mm -hmm. делают многие люди, да, что греха таить. Но если у вас не будет читателя, то вы не будете писателем. Это, по большому счету, единственный критерий. Вам нужно найти Ту аудиторию, которая вас будет читать, найти тех, кто вас полюбит. Да? И вы знаете, вообще я думаю, что сегодня, когда на Земле живет 7,5 миллиардов человек, и культуры так... Переплетены. Да, переплетены, и они фонтанируют все время какими-то новыми течениями, изобретениями. Не существует иерархичности. Мы, мы в России немножко в плену иерархичности вот этих культурных оценок. — великие писатели. Да, вот есть великий, есть там ближний круг, у него там, не знаю, второй, втор... да. писатель второго звезды, круга и так звезды, далее. — Да, но на самом деле это очень такое тоталитарное сознание. Угу. — Я мы... бы немножко перефразировал и спросил, смогли бы вы на этом зарабатывать. Вот, в наш ну, век дикого капитализма. То тогда, это критерии получается? Но мне он кажется, с это один из читателей. критериев. Связан, но не напрямую. вы вас... помните вот тот спор из вечной да. 19 века, когда а, можно ли быть представителем изящной словесности <связь> или нужно обязательно при этом быть еще и офицером, там, вращаться в светских кругах, там, по гражданской части, то есть вот э, спор именно Пушкинской-Грибоедовской поры. <связь> может ли писатель быть просто писателем без... Э, дополнительной да, нагрузки? Нет, без дополнительной нагрузки в виде второй профессии. Ну, ну сегодня, конечно, может, но вопрос, видите, в чем... А у вас мама? есть вторые профессии? А, сейчас уже нет. А, а была? Была, конечно. Какая? Я 15 лет поработал в рекламе, Реклама. Копирайтером и креативным директором. А у вас uh, Есть, но она очень тесно переплетена. Да, uh, это хобби, которое превратилось. И в писательство и, ну скажем, громко, конечно ну, в общем, просветительскую деятельность. Но Про... На самом деле, это такое... Я же тоже занимаюсь просветительской деятельностью. Ну и да. вообще, строго говоря, даже в вашей справке через запятую у Павла перечислено несколько профессий, на самом деле. Да. И у меня там можно еще продолжить да, этот список. Что... Я вот. либретист, и я написал две оперы как либретисты, они поставлены в Красноярском театре оперы и балета. У меня тоже это смежные все вещи, но, по большому счету, самое главное, просто я когда... Опреди пытался как-то определить, вот, что это все связывает. Я выступаю с концертами, и uh, у меня есть телепередача, я вожу экскурсии, и у меня есть много всего. Но, uh, но что-то это объединяет. Да. И я понял, что я рассказчик историй. Я люблю, рас... да, я рассказываю истории в любом формате, на сцене я нахожусь, или или я пишу пост, или я пишу книгу, или пишу стихотворение, или я э, веду экскурсию, или я выхожу на сцену, это все история. И в этом смысле, кстати, я хочу здесь заметить, вот есть критерий очень важный, читателя очень важно найти. Но писатель ⁇ это человек, который рассказывает цельную историю. Она может выражена быть в трех словах, она может быть выражена в виде книги. Но, условно говоря, Дональд Трамп, который э, твитит каждый день, он да. не писатель, хотя его читают миллионы людей. Да. Потому что его э, твиты не являются законченными сюжетами, законченными историями. Поэтому это важное формулирование. Мал, э, как, вот, писатель может стать каждый, но... Здесь важный критерий вступает Ты тогда писатель, когда ты свое, свою историю можешь сделать, историю законченной, можешь сделать да? законченной И найти для нее идеальный формат, ну, который найдет своего читателя вот Тогда вопрос А что, учиться-то, получается, надо все-таки? Да всю жизнь Учиться учимся. надо а, а где? А -а -а. Если литературный институт, вы забраковали. Я не браковал, это шутка. Вообще, хотя, э, традиционно, знаете, литературный институт же находится в, институт, в доме, где Герцен э, жил и родился. И есть шутка в связи с этим, что это единственный писатель, который вышел из этого дома. Да? Но на самом деле это неправда. Я знаю целый ряд блестящих э, писателей, ну, в первую очередь поэтов, которые закончили литературный институт. Я думаю, что это просто одна из форм. Кстати, сегодня существует целый ряд прекрасных... Э, курсов литературных uh, creative writing то что называется да есть хороший текст там есть школа uh, creative writing, writing creative writing school да В общем много да, курсов да пожалуйста это но это навык а получить надо по-хорошему uh, хотелось бы я бы советовал если бы я мне было сейчас uh, 18 лет и я бы думал так сказать где учиться, то я бы думаю, что ну, я бы рекомендовал все-таки какое-то фундаментальное гуманитарное образование. Угу. Это было бы, я бы сейчас так поступил. Но я... Вы вот здесь больше на позиции Павла? Нет, это просто к вопросу, это вообще не, не к вопросу о литературе. Писателем быть ты не обязан, но Обучиться лично надо. перед собой ты, ты должен себе получить какие-то ну, широкие гуманитарные знания. Мы уже обнаружили, что это очень э, мультижанровая вещь, э, когда писатель да. легко переходит в иную плоскость, когда он неожиданно оказывается на сцене, угу. когда он оказывается в оркестровой яме, э, когда он э, внезапно взмывает небеса или наоборот спускается в коллектор неглинки со своими экскурсантами. Да, э, мне кажется, что сейчас писатель это тот, кто светит э, тот, кто строит маяк, Смотритель маяка, тот, кто не создает тьмы, э, если угодно, учиться нужно, и здесь я совершенно соглашусь э, не с оппонентом моим э, в данном случае. Нужно действительно получить полноценное юридическое, историческое образование. А ну, на базе потому, вот что, этого. Простите, надо уже... чем-то разбираться. В чем-то писатель обязан разбираться. А иначе, иначе о, о чем, чем писать? писать? Да, Если он ни, э, ни в чем не смысл. Получается, что мы видим целый э, магазин Хоть год проведи в геологической экспедиции как хоть, э, хоть на новую землю езжай э, То есть действительно важен какой-то опыт 100 тысяч километров преодоле автостопом mm -hmm. э, Никто не отменял Максима Горького И вот эти низовые его университеты Которые на самом деле во многом являлись университетами э, высочайшего класса э, Разве 200-300 лет назад? назад у людей было время особенно где-нибудь там в Симбирской губернии или еще дальше там, в иркутской губернии учиться высокой словесности у батеньки было 10 томов на французском прочел и что-то на этой основе уже создаешь вот вас озарила книга и вы да. создаете продукта пойдет ли вы она противоречите дальше? самому себе можно тогда получается прочитать 10 книг, можно да можно и написать. Нет, но на, это, но на этом не нужно останавливаться. А -а. Не, нужно 20, 30. не нужно как Крылов заказать огромное кресло, чтобы с этим креслом по Петербургу или по Москве путешествовать, да. а действительно каждый день совершенствоваться. И здесь вот принцип, наверное, не дня без строчки. Ну, и даже в блок. Получается, что у нас вот такой большой э, книжный магазин Москва mm -hmm. или вообще такое огромное количество книжных mm -hmm. по стране, э, Благодаря тому, что больше людей научились читать, что ли? И, соответственно, ну, по понадобилось чем? больше по писателей. По сравнению с 18-м ну, конечно. И ну, больше конечно. нужно писателей? Больше писателей, больше... больше читателей, больше писателей. Это очевидно. Более того, это... это э, ну, понимаете, вот я хотел бы вернуться к предыдущему тезису. Давайте. Дело в том, что... Э, да, действительно, нужно, э, чтобы были... И здорово, что сегодня существуют э, э, авторы, которые совершают эти социальные подвиги какие-то, да, то есть вопрос об этих университетах. Но писатели разные, и писатели такие же разные, как люди. Соответственно, ибо они люди и есть. Поэтому нужно, нужно, чтобы, Или люди, тут надо да, нужно одновременно, чтобы существовали в литературе те писатели, для которых литература – это итог какого-то социального эксперимента, Какого-то подвига своего рода, да, и такие писатели тоже есть, совершил какое-то исследование социальное, э, написал, Учебник съездил на по Северный граммату. полюс, написал, да, но это, это, это литература подвига, э, литература опыта. Э, но есть это никак не отменяет человека, который сидит дома в кресле и создает э, э, прекрасные выдающиеся сложные миры, э, просто силой своего сознания. Я напомню вам: напомню. Но перед что... этим он где-то получил. Э он мог, из, он мог из них получить. Напри, вспомните, что Даниэль Дефо никогда не покидал пределы Англии. Никогда. А написал а, а, книгу о, о человеке, который оказался на необитаемом острове. Ты одну, понимаешь? но не одну, конечно, но он не одну, да, одной. Но, но он никогда не уезжал из страны. А Свифт, по-моему, один раз покидал страну. И знаете, в какой стране он был? В России. Ну, Льюис Кэрролл тоже был Ой, в этом. Не, не Свифт, конечно. Льюис Кэрролл. Льюис Кэрролл да, да, вообще Один раз единственное, что увидел, да. это Москва, Петербург, да. Нижний Новгород да. э, и дальше. Причем он ездил, а, знаете как кто? Как священник. Он был помощник, как помощник. Да. Он был в, свя... в, в миссии священников, которые приехали для генерального опыта в, в Царскую Россию. И он был с ними, и оставил дневник на эту тему. Да. Поэтому... Это такая, ну, это, это немножко друг, другая все-таки история, Кэрол питал питался все-таки открытиями э, науки, в первую очередь, это был преподаватель математики с многолетним стажем, и очень смешная история с императрицей, ой, с королевой Викторией, да, которая, которая попроси, прочитала Алису в стране чудес» и была так восхищена, что потребовала немедленно себе достать все книги автора, и когда ей положили эти книги на стол, она была поражена, потому что это были книги по высшей математике и логике, и у них ничего не поняла, То есть у каждого своя э, своя история. Например, э, сегодня я приведу вам пример. Мы очень далеко все время в прошлое уходим. И хотелось бы все-таки немножко поговорить о наших современниках. Есть, э, я считаю, выдающийся современный русский поэт Фаина Гримберг, который написал гениальное просто стихотворение небольшую поэму, я бы даже сказал: Андрей Иванович возвращается домой. Всем советую прочитать. Это такой в жанре наговора такого, да, заговора, не знаю, текст, в котором, мне кажется, вся история русской культуры, русской государственности вообще, и отношения человека и, человека и времени в нашей культуре отражена. Кутфаина Гринберг, она, в общем, кабинетный книжный такой автор, который пишет и по-русски, и по-болгарски, она пишет и романы, и стихи, что и значит, так далее. кабинетный? Она считает, что... Стихи рождаются только от стихов, что жизненный опыт, он нужен, он даже может мешать скорее. Вот есть... ты, ты, ты читаешь, ты вот эти вот 10 томов, а она прочитала, мне кажется, 10 тысяч томов. Это один из самых образованных людей, который тогда, тогда получается, что из э, социальных сетей э, можно черпать Да, конечно. То есть, социальные сети да, могут конечно. сформировать талантливого Можно автора. и нужно. Более того, я вам скажу, когда я поступил на журфак, много лет назад был уже. Мой преподаватель в Петербургском университете, Юрий Иванович Камболин, дай Бог ему долгих лет здоровья, он первое, что нас спросил, ребята, вы... Это был 98-й год, 99-й. Он спрашивает нас, первый вопрос в группе нашей, говорит, ребята, вы письма пишете? Все такие, особо нет. Дневник ведете? Нет. Ребята, надо начинать. надо начинать. Надо начинать. Не нужен никакой стимул, тебе не нужно никому писать письма. Ты, социальные сети это фантастическое подспорье. И когда я много лет работал старшим копирайтером, у меня было 3-4-5 копирайтеров в моей группе. Я всегда им говорил, ребята, ведите Facebook, ведите ЖЖ, ведите что угодно. Каждый день пишите свои 500 знаков. Вы, вы увидите, что через э, год вы не просто будете лучше писать, вы будете Пиши, лучше формулировать мысли. А, ну, я, кстати, пытался почитать, сколько у нас сейчас выходит книг, и я обнаружил, что да, тиражи упали, но число наименований литературы просто увеличилось со времен СССР. Там мы немножко угу. просели в сфере биологии, сельского хозяйства, ну, то есть литература, естественно, узкоспециализированной. Да. И с одной стороны, читателей стало больше, э, э, прошу прощения, писателей стало больше, читателей стало меньше. Но это говорит о том, что многие из нас аудиофилы, многие из нас визионеры, и поэтому читатели, которые вот просто подойдут к они ушли на другие платформы и об этом э, я, здесь я позволю навязать. одну ремарку добавить павел абсолютно прав простите что я пожалуйста, соглашаюсь пожалуйста. С, с, с, с, с моим оппонентом ну, у нас же демократ да, но я просто хочу здесь отметить да. одну вещь дело в том что все это литература все для того чтобы создать компьютерную игру снять фильм а, сделать интервью, это нужно написать сначала. Нужен текст. Да, без, это все литература. Да все в мире литература, аудиокнига мире, это, текст, это литература. Гор, да. все да. в мире совокупность двух знаков. Ну, это совсем упрощение, но я пытаюсь да. сказать что мы, когда говорим о, э, да, действительно визионеры, и слава богу, что сегодня никто не дискриминирован, и есть огромное количество возможностей для людей разного, с, с разным способом познания мира, у, на, найти свой э, формат, да, вот, но я вам хочу сказать, что я прекрасно понимаю, что в основе любого этого жанра, лю, любого, любого из этих жанров изначально лежит литература. Изначально я бы сказал, текст. что действительно уже нет строгой тетеньки в очках, которая говорит, извините, это нам не подходит, но с другой стороны, я и не смею отрицать, что когда мы пишем, когда мы создаем произведение, нами вводит рука выше. И мы всего лишь орудия, стилусы какого-то большего замысла. И каждый из нас по вере своей в общем-то эту модель воспринимает. Но я стараюсь делать именно так. Не ждать каких-то высоких свершений и завоеваний, я понимаю, что я часть творения, и ему, Господу, угодно, чтобы я именно в этой сфере просвещал людей, что-то им прививал, за что-то бил по рукам, за что-то был эстетической полицией. Шучу, конечно. Но, тем не менее, вот. В таком изводит пока мы нибудь Я простите, я, я просто, моей рукой никто не водит, да, да, да но я просто вот все время Павел все время хочет а, а, а, убедить нас в том, что писатель обязан вести за собой пасту, и да, высшую да и, ну какую-то миссию, да, но я все-таки думаю, что ну, не то, что думаю, еще раз подчеркну, все писатели разные, и да. читатели поэтому выбирают разных писателей, и слава богу, что нет этой э, пирамиды, да, и, и вот этой вот иерархии, вот этой, ага. лестницы этой, да, но э, я просто думаю, что очень важно вот что, писатель, э, человек, который пишет, да, он совершает какие-то открытия, он ведет э, социальную или работу, работу ли по открытию каких-то фактов, либо по исследованию души, чего угодно, и он этим открытием делится с другими людьми. Вот что происходит, а не то, что он ведет за собой людей через пустыню. Он как бы говорит, посмотрите, что я увидел, что я создал. Посмотрите, может быть, вас это заинтересует. А русская вот литература думаю, так... глубоко национальна уже два с лишним столетия. Так. И любой человек, который встал на этот путь, несет крест, мешок, Неважно, как он это себе Чушь. визуализирует. Хочет иногда, или не хочет. Он хочет. Даже если Но он иногда... Он несет чушь, даже если это Фадей Булгарин. Нужно, чтобы он нес это. Что, почему, чушь. Дай бог каждому быть а таким писателем, каким был Фадей Булгарин. А э Знаете, а это, мы теперь прочитаем. Это я... для меня это, это ш... новая имя. Да, ну как же, это жизнь Иванова Жигина, И да. И Или как Шишков. Yeah. Я, я, не Или Шишков шахматов Шаховской, да? Три великих <рес> ä... да, 19 -го -го века. Драматурга В общем, этот мешочек все равно у вас за плечами. Неважно с чем. С и, кирпичиками. Да, и, и, и с кирпичками, <с> и кирпи, с желтым. Вы, вы можете делать дорогу из желтого кирпича. Да. Кто мешает вам каждый вопрос, день? Друзья, делать как дорогу мы выбираем из книги? Кирпича? Или как вы выбираете книги? Или как нужно выбирать книги? Это сложный вопрос, у которого нет... Знаете, чтобы на него ответить, нужно взять эти желтые кирпичики, о которых говорит Павел, сделать из них дорожку, и как в «Волшебнике страны ОС» сказано, с чего начать, спрашивает Элли, да, ей отвечают, начни сначала, Любой, любую дорогу лучше всего начать сначала. Берем первую попавшуюся вот. книгу и читаем. Но понимаете, мы о ком говорим? Если человеку 40 лет, как мне, он уже, э, не, э, у него точно уже за плечами много прочитанных книг, как минимум, потому что была школа, мама подсовывала что-то читать, да? ты прочитал уже огромное количество книг, у тебя уже, может быть, навсегда испорчен вкус. Но э, э, то есть, о ком мы говорим? О ребенке, который приходит в книжный магазин, как я э, каждое воскресенье ездил тратить э, карманные э, деньги на книжки да, в Питере, или мы говорим о взрослом человеке, который, уже имея в любом случае какой-то бэкграунд, спрашивает, «Ой, вы знаете, я вышел вот, э, на берег океана книг, и я не знаю, куда мне вот плыть». Вот второй. Окей. Я для этого считаю, что не, просто проводишь небольшое исследование. А если... если ты не проводишь исследование? Ты заходишь в книжный, да. в московский дом книги да. и видишь какое-то море, океан просто, Не Нет, ну тебе что-то интересное. Но в океане нужно остров найти, и мне кажется, здесь вполне себе... Помогают э, советы друзей, э, а с другой стороны у нас весьма развитая система списков. Господи, мы знаем, кто... Топ-10 лучших. В нау... да, ну, не обязательно, да, там часть конъюнктурна, но э, в научной фантастике, где-то там еще, э, лучшие скандинавские авторы. Пожалуйста, со временем, мне кажется, э, вот это критическое мышление, оно разовьется само. Э, я рос в 90-е годы в небольшом поселке, где из библиотеки, были только книжки про Ленина. Это, к сожалению, навсегда, наверное, испортило первое десятилетие жизни, потому что ты помнишь численность Компартий всех стран даже через 40 лет после их исчезновения, но больше не было ничего. Такая и... а религиозный центр. Маленький и, религиозный центр. Да, по-своему религиозный. Поэтому после 10 жадно глоталось все. Мне кажется, нужно просто научить инструментарию. Как слушать хорошую музыку, мы знаем. Как ходить в театр на нестыдные, скажем так, постановки, мы знаем. Как смотреть не 50 оттенков серого, а Аки Каурисмяки, мы тоже знаем. Так что и в мире книг тоже можно найти своеобразный камертон, компас, что угодно. Я, кстати... Вот... Не испытывает снобизма по отношению к людям, которые смотрят 50 оттенков серого, потому что убедился в том, что люди могут быть высокоинтеллектуальными и при этом потреблять... Какой-то культурный продукт э, в определенных ситуациях, который, э, от которого некоторые нос воротят. Да. Я вам приведу вот такой пример. Мать моего близкого друга, Ну, да, но да. это другая, все-таки, это про творчество. Если мы говорим о читателях, да, вот у меня был приведу такой пример. Мать моего близкого друга, профессора Петербургского университета, она преподает западноевропейскую средневековую литературу. Она читала все. И Я как-то прихожу к ним в гости и, и вижу, что. Она сидит на кухне и читает а, донцову. У меня вот такие глаза, мне 20 лет. Я говорю, Маргарита Анатольевна, как это возможно? Придыхание. Она меня так за ручку берет, ведет в свою комнату. И там на диване, а это лето, лежит, а, ну, там, Маргарита Наварская, гиптомирон, там лежат какие-то неистовыролантность mm -hmm. там, вот yeah, весь yeah, этот yeah. корпус литературы, да. И говорю понимаешь, вот здесь 200 книг, которые мне нужно освежить, да, восприятие, что-то перечитать к началу учебного года. Я от них так устаю, а отдыхаю я только за чтением. И мне для того, чтобы отдохнуть от Маргариты Наварской, вот помогает беспомощная, может быть, в каком-то смысле в литературном, Донцова. Вот Кстати, такая у нас получилась да. дуэль, Павел, пора нам заканчивать. Хорошо, что она у нас словом, вернее, на словах, а не на кинжалах или mm -hmm. на пистолетах. И я напомню вам, дорогие друзья, что в нашей дуэли литературной участвовали поэт и писатель, автор лекции по искусству «Страшные сказки» и не только, я не уверен, только, конечно. Дмитрий Макаров и российский историк, писатель, московец, публицист и журналист Павел Гнилорывов. И закончим мы, друзья... Какой-нибудь цитатой, которую вы выудите из пространства вариантов, из вашего опыта, из того, что вы любите. Какой-то цитатой, которой бы вы хотели закончить эту программу по одной. Пожалуйста. Не цитату, пожалуй. Мне нравится, что в современной России появляются не только квалифицированные писатели, но и читатели. Что быть читателем, это престижно, здорово, что есть читательские дуэли, что есть э, вот эти какие-то флешмобы, прочитай 100 книг, э, э, растянутый на год из такой-то серии. Это действительно здорово, то есть та читательская культура, которая немножко просела, она возрождается и еще покажет себя. У меня тоже нет статы вот так вот на гора, но я просто хотел бы вот что сказать. Занимаясь сказочными сюжетами последние годы, я сделал такое маленькое открытие. Я уверен, что большинство сказок были для нас сохранены женщинами, которые много столетий занимались долгими зимами, довольно неблагодарным трудом, и вот они там несколько поколений женщин сидели, пряли там поздно вечерком и прочими занимались делами, которыми мужчины заниматься не хотели, и пересказывали друг другу сказки. И вот где-то по большей части они пересказывали их одинаково, но обязательно в, этом, в этой цепочке появлялся, появлялась какая-нибудь выдающаяся рассказчица. И поэтому, как это не удивительно, часто говорят о том, что женщин меньше писателей, чем мужчин. Я думаю, это точно будет исправдано в, в ближайшее время. Но самое важное, это еще и показывает о том, что пис писателем, то есть в данном случае сейчас изустным, да, но это то же самое, просто это не сформулировано в книге текста, действительно может стать каждый. Вот это, пожалуй, то, чем я хотел бы закончить. Да, писателем может стать каждый, более того, а в каком-то смысле должен это сделать, потому что это какая-то гигиена своего рода, да? и э, просто, это, просто это прилично, мне кажется, каждому человеку написать хотя бы одну книжку. Спасибо, друзья, до встречи на следующей дуэли.